Фестиваль Вот сейчас скорый поезд уйдет на маршрут Провожающих просят покинуть вагон Остается каких-нибудь восемь минут И качнется за окнами серый перрон Проводница подброска в печурку гуля Что-то этой зимой разгулялся мороз Я башкирским привет передам тополям от уснувших в снегах подмосковных берез, подмосковных берез, монотонно колеса опять застучат километры, считая на юго-восток, Где февральский заснеженный стерли тамак, Кавань наших сердец перекресток дорог. Опасность свету свинцовая в юго метет, и друзей забирает войны круговерть Но так хочется эй, верить, что это пройдет, чтоб на празднике грустные песни не петь, Грустных песен не петь. Я забудусь в кругу настоящих друзей. Дорогие родные глаза загляну. Но о грусти своей, о печали своей Лучше я промолчу, ничего не скажу. С растревоженным сердцем не справлюсь никак, Как солдат на побывку, пришедший с войны. Мой февральский заснеженный стерлитамак. Мы еще доживем, да поем до да весны, да поем до да весны.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 это были, были первые фестивали, где собирались еще люди с войны, еще не остывшие со всего Советского Союза. Так, вот еще. А, вот.